С вами, девушками, очень сильно сложно. В чем сердце свое доверяешь только одному человеку, а за тобой еще десяток бегает. Ладно, ладно. Вот Почему-то мне вот в, большинстве, в большинстве случаев помогает только девушки, женщины помогают. Не знаю, как, как вообще достучаться до людей. Это же это практически нереально. Вот сейчас люди очень тяжелые. Очень тяжелые. И я, я самый тяжелейший из всех этих людей. Точнее, из всех этих людей, а вообще из всех людей я самый тяжелый. Вот камера новая благодаря вам я ее и купил ну, с помощью конечно отца отец у меня очень щедрый человек расщедрился купил телефон на который я сейчас записываю камеру а я неблагодарный я самый неблагодарный человек наверное, на всей, на всей земле потому что я очень многое имею и при этом не веду себя так, как будто оно, оно так и есть. Вот рука у меня, видите, со шрамом. Я не знаю, может стоит сделать операцию. Хотя после того, как я съездил Дивеева, я вам, кстати, я вам предоставлю доказательства того, что я ездил Дивеева. Если не сегодня, то завтра. Потому что тоже у меня некоторые планы есть, я не могу их осуществить прямо сразу. Вот. Ну, в общем, все мои подписчики, подписчицы, всем вам большой низкий поклон. Будьте счастливы и никогда не отступайте от своей мечты. Никогда не отступайте от своей мечты. Всегда, всегда идите вперед, не отступая. И тогда Господь увидит ваше упорство, Господь увидит ваше стремление и скажет сам к себе, что достойный раб, достойный слуга, достойный человек. И скажет, дам я ему желаемое и пускай будет счастлив. Всем моим друзьям поклон, всем моим врагам, Поклон и всем-всем, кто со мной, большой поклон.